Здравствуйте, дорогие друзья. Я немного о себе расскажу. Меня зовут Анна Калантерная. Я психолог. Я закончила Одесский государственный университет, факультет психологии в прошлом веке, в 1996 году. Более 25 лет я занимаюсь психологией. И больше 10 лет. Я занимаюсь психологией похудения узко. И я сегодня буду об этом говорить. Сегодняшний наш эфир посвящен именно похудению. Хотя у меня есть еще много других интересных вещей, посвященных личности. Мне 48 лет. Пока еще. И я была толстой. Почему я... Говорю о психологии похудения, потому что в моей жизни был опыт похудения. Сначала этот опыт был безуспешный, когда я пыталась похудеть. После 30 лет я начала стремительно поправляться, и похудеть мне было крайне сложно. Лет в 35 я поняла, что больше привычные инструменты, которые мне помогали раньше, они перестали мне помогать. И тогда я вспомнила, что я психолог. И все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, с нашего позволения, по нашему выбору. И раз у меня такой вес, значит, я или так я выгляжу, значит, это мой выбор, значит, я это позволяю себе, значит, я этого хочу. И я начала разбираться в причинах, именно в психологических причинах, потому что физиологические способы, физические способы перестали мне помогать. Таким образом родилась моя программа, которая сейчас называется матрица стройности. Она идет больше десяти лет. В интернете она идет около пяти лет. И за это время прошло огромное количество участников больше тысячи. И я сегодня с вами буду делиться ее принципами, расскажу вам принципы. Но самое важное. Что я хочу вам сказать? Я вам прямо с самого начала, прямо с наскока выдам два самых важных секрета похудения, на чем собственно, и держится матрица стройности. Есть принципы матрицы стройности. Наверное, начну с принципов. Самые главные три принципа матрицы стройности это «Я ем то, что я хочу», «Я ем тогда, когда я хочу, и я ем столько, сколько хочу». На первый взгляд, эти принципы кажутся обычно удивительными, и очень многие отвечают на это «Если я так буду питаться, то я через неделю не войду в эти двери». Это довольно частое такое возражение, но поверьте, что именно на этих принципах и держится основа психологического подхода к похудению. Секреты хотите? Давайте расскажу секреты. Первый секрет, самый важный, это лишний вес от лишней еды. То есть, если у человека есть лишний вес, значит, он употребляет еды, больше, чем ему необходимо. Но «лишний вес» — это тоже довольно условное такое выражение, потому что, одно дело, лишний вес по медицинским показаниям или по медицинским каким-то мнениям, и другое дело, как человек себя видит, как себя человек ощущает. Вы знаете, что есть заболевания такие, когда человек воспринимает себя толстым, когда на самом деле у него вес нормальный. Но мы не будем в эти дебри сейчас уходить, мы сейчас будем говорить о другом. И второй секрет важный, который нужно понять, осознать, принять. Диета это, в переводе с греческого означает «образ жизни». То есть, если вы Начинаете придерживаться какой-то диеты, меня часто задают вопрос, как я отношусь к той или иной диете, я к диете как таковой отношусь в принципе нормально. Но нужно отдавать себе отчет в том, что определенное количество продуктов или определенный набор продуктов означает то, что вы либо придерживаетесь этого образа жизни, либо не придерживаетесь. Пока вы питаетесь так, Возможно, вы получите результат. Даже, скорее всего, вы получите результат. Но если вы что-то измените или когда вы что-то измените, то, соответственно, вы начнете получать другой результат, потому что как только что-то меняется, сразу же появляется другой результат, соответственно. Но надо еще помнить, что кроме набора продуктов, количества продуктов, время употребления этих продуктов, в этом же не только в этом заключается образ жизни образ жизни заключается еще в том, как вы живете, как вы работаете, как вы проводите свободное время, как вы отдыхаете, как вы решаете вопросы, которые вам неприятны, как вы ездите в отпуск, отдыхаете и так далее, и так далее, и так далее. Есть ли спорт в вашей жизни, нету ли спорта в вашей жизни. То есть от того, что вы походили в тренажерный зал месяц и попитались каким-то специальным способом, вы можете похудеть. Но давайте помнить, если вы готовы так все время жить, окей. Если вам от этого в кайф, окей. А если нет, то, соответственно, вы будете опять поправляться, скорее всего. Мне поступило большое количество вопросов, очень интересные вопросы, глубокие, на которые я с удовольствием сейчас отвечу. И давайте начнем. Первый вопрос, на который я хочу ответить, это «Почему большинству женщин сложно сбрасывать вес именно после 30?». Говорят, что до 25 лет человек взрослеет, а после 25 лет человек стареет. Когда человек стареет, он начинает с каждым днем тратить все меньше и меньше энергии, вернее его организм перестраивается таким образом, что организму самому организму требуется все меньше и меньше еды, потому что включаются процессы сохранения энергии, внутренней энергии. Соответственно, раз человеку требуется меньше еды то постепенно с возрастом необходимо количество еды снижать. А, то есть это не только про женщин вопрос. Если посмотреть на мужчин, то как раз в 30 лет и у мужчин происходит то же самое. В 30 лет мужчины часто начинают приобретать такие... округляться немножко. Да, животик появляется, бока появляются. То есть это не только женская проблема, и мужская тоже. Вообще психология похудения – это унисекс. Вот. И, соответственно, ну, по привычке человек ест столько же, сколько он ел в 25. Ну и, кроме того, в 30 лет довольно часто меняется образ жизни, становится меньше движения в жизни, меньше спорта, к примеру, и больше сидячей работы чаще. Человек, может, автомобиль купил к тридцати годам, стал меньше двигаться, стал чаще ездить в машине. Вот вам... То есть это вещи, которые не потому что 30 лет исполнилось, и человек стал полнеть, а потому что изменился образ жизни, изменилось количество необходимой энергии, а привычки остались прежние. Может возникнуть вопрос, если человеку нужно меньше еды в это время после 30 лет, почему он не начинает автоматически употреблять меньше еды? Потому что Взрослому возрасту люди очень часто перестают по-настоящему слышать свой организм. Вот матрица стройности, она еще и посвящена тому, чтобы научиться слышать истинные потребности своего организма. Да, есть тут кто-то старше тридцати? Я старше тридцати. Хорошо. Следующий вопрос какая психосоматика в лишнем весе? Смотрите, психосоматика может быть какая угодно причин лишнего веса у разных людей. Разные причины лишнего веса. Для кого-то это защита, для кого-то это компенсация каких-то переживаний. И вот эти вот все вещи, именно причину лишнего веса на «Матрице стройности» мы прорабатываем. Матрица стройности проходит в хорошем смысле три месяца. И матрицу стройности можно проходить один месяц, матрицу стройности можно проходить два месяца и можно проходить три месяца. Мне часто задают такой вопрос, почему три месяца, да, или чем отличается один месяц прохождения от трех месяцев прохождения. На протяжении всего этого курса, на протяжении всех трех месяцев это разные упражнения разные лекции, разные проработки, разные упражнения. То есть это не то, что три месяца одно и то же вы проходите или там, получаете какие-то рекомендации одинаковые. Нет. Три месяца – это продолжительность всего курса полноценного. И вот во время этих трех месяцев проходит проработка выявление именно ваших истинных причин и способов работы именно с вашими персональными личными причинами вот этого веса и что с этим делать так есть же корень есть корень еще раз повторюсь лишний вес от лишней еды то есть важно определить сколько в какое время вам нужна еда Почему именно физиологически И отследить вот эти вот свои желания, истинные желания употребления еды, которые очень часто люди замещают другими вещами, например, компенсация плохого настроения. Вообще, что такое еда? Еда ⁇ это универсальный способ решить множе... вернее, не решить, а заглушить множество проблем. Очень привычно для людей, скучно. Пойду поем. Хочется отдохнуть, пойду поем. Расстроились пойду поем. Ну, кто-то у кого-то наоборот обратная реакция от большого стресса люди худеют не могут есть. Это тоже проблема, потому что это тоже нездоровое пищевое поведение, и так далее. Этот марафон поможет мне повысить мою любовь к себе. Этот марафон однозначно поможет. Но все-таки я за то, что начинать, вернее, не начинать, у меня есть еще марафон, который называется автор жизни. Он тоже очень сильно поможет повысить любовь к себе, но если мы говорим про тело, про ощущение своего тела, себя в этом мире, в пространстве, этот марафон про это, да. Есть ли какая-то зависимость способа похудения, поддержания веса от типа Личности или от каких-то особенностей Личности? Есть. Если мы говорим о психологии похудения, чем хороша матрица стройности? В нашей программе вы выберете сами для себя инструменты или, они, скажем так, они естественным образом встроятся в вашу жизнь. Еще раз повторюсь, диета ⁇ это образ жизни. Вот в первую очередь надо отдавать себе в этом отчет. И если у вас нет силы воли, вот есть люди, у которых есть сила воли, грубо говоря, есть люди, у которых нет силы воли. Хотя на самом деле... В психологии считается, что силы воли нет, есть достаточная и недостаточная мотивация. Но давайте я привычным языком вам скажу. Вот человеку, у которого силы воли нет. Можно ли его заставить не есть после шести, например, или есть одну вареную капусту, грубо говоря? Это то, с чем сталкиваются люди на частых способах Похудение, да, то есть часто рекомендация очень распространенная, не ешьте после шести и будет вам счастье. У него нет силы воли. Ну вот, он, возможно, неделю не будет есть после шести, может быть, даже две недели. Может быть, даже при очень сильном желании он не будет есть после шести месяц, похудеет, как это бывает к празднику какому-то, к новому году или к свадьбе в качестве гостя или там, на свою собственную свадьбу. Похудели, достигли результата. Я красавица, я классная. Что происходит на следующий день после события? Очень часто. Происходит так называемый срыв. Срыв в кавычках, когда позволено поесть после шести себе и дальше человеку со слабой мотивацией, так будет, вернее сказать. Ему будет очень сложно вернуться к этому образу жизни предыдущему, в котором он находился какое-то время. Но что очень важно, он при этом страдал. Он, да, он добился своего результата, но он при этом испытывал неприятные эмоции, страдания. А что еще происходит с физиологической точки зрения с организмом? Его только что ограничивали. Он испытывал какие-то тяжелые переживания, и тут он дорвался до свободы. Ему разрешили поесть после шести, или ему разрешили поесть тортик, или «тортик после шести». Что происходит? Организм выражает протест таким образом, что хочется этого торта, гораздо больше, чем нужно этому организму на самом деле. То есть организм говорит «давай ешь торт, мы отсюда не уйдем, пока весь торт не съедим». Почему? Потому что про запас, потому что вдруг больше не дадут никогда. То есть, на самом деле, с психологической точки зрения, довольно простые механизмы, которые происходят в этом. Но, к сожалению, людей надо просто заново этому учить или показать все эти механизмы, которые происходят ради здорового образа жизни или ради здорового внешнего вида. Вот так. Я бы даже не сказала, как похудение, как похудение а именно здоровый внешний вид. Важно же быть в хорошем физическом состоянии. Да? Сюда же и про болезни и так далее. Стараюсь питаться вкусно, правильно и вовремя, вес уходит, и только начинаю позволять вкусняшки именно вечером, и все, шеф, все пропало. Вот это приблизительно про то, что я рассказывала только что: как только вы, пока вы себя держите, безусловно, вы будете получать результат, как только ваше внутреннее состояние психологическая потребность вот этого, побаловать себя, расслабить себя, наградить себя, как только это выражается в употреблении еды, сразу же вот Даша все пропало. Так, те, у кого гормональные проблемы и аутоиммунные заболевания, тоже могут худеть на психологии. Скажем так, вам очень сильно может помочь матрица стройности в этом вопросе. Вы точно получите результат. Возможно, вы не получите его так быстро или так ярко, или вы получите не совсем тот результат, который вы хотите, но то, что вам это поможет наладить свои взаимоотношения с организмом, это 100%. И у очень многих людей проходят многие аутоиммунные заболевания, заболевания щитовидной железы и сахарный диабет. Я не врач, я не говорю, что сто процентов я вам даю гарантию, что вы вылечитесь. Нет, но такие случаи есть, и их много. Когда человек начинает слышать свой организм, начинают происходить внутренние процессы, которые регулируют, особенно когда это касается гормонов, потому что гормоны это то, что приводит наше внутреннее состояние в гармонию. Так. Как похудеть так, чтобы ушли бока и животик, а грудь осталась или уменьшилась совсем немного. А то первое охудеет, что первое охудеет, это грудь и лицо. Есть способ. Ну вот смотрите, как интересно. Моя грудь осталась при мне. Слава тебе, Господи. Значит, тут немножко из автора жизни я вам сейчас расскажу историю. Дело в том, что нами управляют наши убеждения. Есть ограничивающие убеждение, что при весе худеет грудь, при потере веса в первую очередь худеет грудь. Возможно, даже у вас есть такой опыт. То есть вы точно знаете, что, когда вы худеете, у вас худеет грудь. Но если изменить свое внутреннее убеждение об этом или поставить эксперимент, а вдруг при матрице стройности у меня в первую очередь похудеет, например, что тут, в чем запрос? Бока и животик, а грудь останется. Вот это работает. Но тоже есть очень много опыта в том, что что запрашивали, то и худеет. Хотя физиологически это ну, сложно объяснить. Но мы же говорим, что психосоматика тоже играет очень большую роль. На что обращаешь внимание? Куда внимание? Туда, там и происходит действие, там и происходит энергия. Когда вы направляете внимание на бока и на животик, значит, у вас будет худеть животик. Ну, по всему телу, конечно, будут происходить изменения, но и в боках, и в животике у вас будут изменения проходить интенсивнее. Будете уделять внимание своей груди и уговаривать ее, чтобы она осталась упругой, Полной, да, красивой. Она ответит вам взаимностью. Так, следующий вопрос. Я прошла финансовый марафон совместный с Леной Блиновской. И правда, инструменты есть, но не пользуюсь. И вес тоже от этого набрала. Сейчас взялась за себя. Да смотрите, когда есть инструменты, но не пользуюсь, значит тут стоит задать себе вопрос, надо ли мне это? То есть нужны ли вам нужен ли вам этот процесс похудения как таковой? Ну, или тут про деньги да, вопрос скорее? Так следующий вопрос. Если вес приходит и стоит в определенном месте. Например, живот грудь не помогает ни массаж, ни тренажеры. Ешь еще больше, чем сбрасываешь. Вот смотрите: давайте с конца начну. Ешь еще больше, чем сбрасываешь. Если это пройду, то надо начинать, безусловно, в любом случае, сматриваться стройности, разобраться с причинами, почему вы едите больше, чем сбрасываете. То есть. Причины употребления большего количества еды, чем вам нужно. И вес приходит и стоит в определенном месте. Да, и вот именно про живот сейчас. Значит, существует мнение среди психологов: что психосоматическая именно причина появления живота это непроработанные взаимоотношения с мамой во время маминой беременности. То есть, возможно, мама испытывала какие-то неприятные переживания во время беременности, начиная от плохого самочувствия, заканчивая какими-то стрессами в жизни. И тут надо прорабатывать свои взаимоотношения с мамой вот, в плане того, что договориться с ней со своего внутриутробного возраста. Это вопрос психотерапии. И второе, еще второе мнение, что именно живот, большой живот, округлый живот, это как защита от мужского внимания, потому что мужчина, когда смотрит на женщину, он сканирует ее тело на предмет наличия беременности. Это все на подсознательном уровне происходит, осознанием не контролируется. Если вы прямо спросите мужчину, он вам не сможет на этот вопрос так ответить. В плане того, что она никем не занята, да, и можно с ней вступать в какие-то, пытаться, по крайней мере, попробовать сексуальные отношения. Вот. То есть, если появляется живот, то это может, может быть психосоматическая реакция организма на защиту от внимания противоположного пола. Но это не означает, что это так именно в вашем случае. То есть, могут быть и другие причины. Это я вам сейчас озвучила такие распространенные конечно но если это про еду то есть живот появляется от того что вы много едите то конечно нужно разбираться с причинами именно почему вы столько едите вот тоже такой глубокий вопрос я начала поправляться после смерти мамы медленно наверное за два года плюс 12 килограмм да это много, ну, то есть ощутимо, да, 12 килограмм. Значит, тут может быть вот это вот ощущение покинутости, да, то, что вы перестали быть маминой дочкой, и заедание вот этой вот глубокой боли, что мамы больше нету, некому о вас позаботиться, как мама о вас заботилась, возможно, это из детства. И это заедание этой боли, может быть. В этом случае. Поэтому, если мы говорим о психологических причинах, то да, это может быть. Но опять-таки, я не знаю, если вернемся к началу нашего разговора, да, когда я говорила, что после 30 лет человеку с каждым днем требуется еды все меньше, а люди по привычке едят столько же, сколько и ели. И поэтому это как бы естественный процесс, естественный в кавычках, потому что люди перестали уметь себя слышать. Вот. приходить. Я уверена, что вы сможете разобраться с причинами. «Как отличить аппетит от голода? У меня с этим проблема». Да, вы не одиноки в этом. Многие люди не могут в современном мире отличить аппетит от голода. Именно потому, что еда это самый доступный. Вот протяни руку и это самый доступный способ решить огромное количество проблем. Стресс и возникает такое вот как щемящее чувство сосет под ложечкой. И многие люди путают ощущения переживания, стресса с аппетитом или с голодом думают что я хочу есть а на самом деле вы просто попали в какую-то стрессовую ситуацию, и вам нужно успокоиться. вот это вот умение отличить одно от другого аппетит от голода, стресс от голода, скуку от голода, радость от голода это все мы даем специальные упражнения, в которых вы сможете этим вещам научиться. Это действительно, на удивление, очень распространенная проблема. Умение отличить голод от всего остального. Следующий вопрос. Тоже очень интересный. Как не переесть, когда употребляешь алкоголь в компании? В какой-то момент хочется просто всего. Тут ответ на поверхности. Можно не употреблять алкоголь. Вот и я недавно, ну, относительно недавно, больше года открыла для себя очень интересную штуку безалкогольное вино. Это совершенно настоящее натуральное вино, даже больше, наверное, чем год, может быть даже около больше чем два года назад я в Бельгии первый раз не познакомилась. Это самое обыкновенное вино, которое проходит После этого деалкоголизацию, то есть оно пропускается через какие-то специальные устройства и убирается именно алкоголь из вина. Можно на любую вечеринку взять его с собой, потому что, безусловно, алкоголь действительно меняет вот это вот ощущение голода, подогревает аппетит, потому что спирт определенным образом действует на, на все, на мозг, на рецепторы. И да, хочется, хочется просто всего и хочется гораздо больше, чем нужно, потому что он меняет вашего ощущения происходящего. Тем не менее, следующий вопрос: похудение, алкоголь можно или и грустный смайлик на матрице стройности можно? Вы сможете научиться эти вещи определять, регулировать, ощущать? Ощущать себя с алкоголем. И, возможно, вам захочется перестать пить алкоголь употреблять. Какое вино рассказывать не буду. В Гугле это очень доступная информация. Есть и шампанское безалкогольное именно вино без алкоголя, не лимонад. Вот. Сухое, красное, сухое белое. То есть то, что без сахара, ну, то есть. Можно сказать, даже здоровые напитки. Так, если не ем после 6 часов вечера, очень скоро начинает падать давление, не хватает сил. Почему так происходит? Ответа у меня тут два. Первый ответ. Возможно, вам действительно не хватает сил, то есть вы не доедаете. Может быть. Но скорее всего или чаще всего. Возможно, вам просто себя жалко, и включается как раз именно ощущение себя после шести часов вечера, если вы не поели. Вам грустно, вам себя жалко и вам кажется, что у вас упадок сил. Но я могу ошибаться, то есть это может быть объективно, потому что, на самом деле, человек начинает чувствовать упадок сил сильно позже того, как он не поел, потому что физиологически организм все таки настроен на то, особенно у женщины, организм настроен на то, чтобы поддерживать себя в тонусе, даже если поголодал. Хотя вес постепенно снижается, но плохое самочувствие. Скорее всего, что у вас плохое настроение. Приходите на «Матрицу стройностей» Я разрешаю на «Матрице стройности» есть после шести. Это не грех, и при питании после шести и с тортами, и с булками, и с пивом, и с другим алкоголем это все возможно похудеть. Я повторюсь, во время «Матрицы стройности» наш основной принцип «я ем то, что я хочу». То есть, если вы хотите пиццу, можно пиццу, или если вы хотите торт, можно пиц... торт, Тогда, когда хочу, то есть если вы хотите в 12 часов ночи, то пожалуйста, и столько, сколько хочу, вот сколько вы захотите, столько вы и сидите. Потом расскажете, и, и люди худеют. Почитайте отзывы. <coughs> Похудение и менопауза. Смотрите, сама менопауза для женщины как таковая это, ⁇ это психологический стресс для многих. Кто-то не может смириться с тем, что жизнь подходит к концу, и стресс вырабатывается больше, сильнее, чем до этого периода. И не всегда сама гормональная перестройка влияет на повышение веса, сколько вот именно вот этого ощущения приближающейся старости. Что хочется сделать, что ближе всего, еще раз повторюсь, протяните руку, и вы получите еду. Наш главный утешитель, источник эндорфинов и так далее. Вот. поэтому в матрице стройности и это тоже работает и поможет. Сама худая, кроме живота, как похудеть животом? Приходите на матрицу стройности. Ну, тут и начинает физических упражнений: возможно, у вас растянуты какие-то мышцы. И я уже говорила, могут быть вопросы нерешенные с противоположным полом, либо с мамой, либо еще какие-то другие именно ваши персональные личные причины. Я тут не могу по аватарке погадать. Вот интересный вопрос. Дефицит калорий лично у вас в питании есть. Вопрос очень интересный, действительно классно. Лично у меня... Я не знаю, есть ли у меня дефицит калорий в питании, но я точно могу сказать, что во время марафона матрица стройности и лично у меня время от времени такое случается. Там мне еще задавали, как я отношусь к интервальному голоданию, как к способу похудения. Для кого-то это работает, но опять-таки, вот это, эти все вещи, они так, довольно тесно взаимосвязаны с психологической точки зрения. Я вообще плохо отношусь к насильному голоданию, когда человек сам себя заставляет, испытывает муки, особенно когда это ему доставляет неприятные ощущения. Есть люди, которым нравятся эти ощущения, нравятся эти переживания. Ну, тогда значит все хорошо. Тогда это ваш способ. Но это вот как про диету, как образ жизни. Но если вам это неприятно, или там, тот же дефицит калорий, если это вам неприятно, то ну, это такой сомнительный способ. Про дефицит калорий немножко подробнее расскажу. Рано или поздно происходит, особенно вот во время марафона, где-то там после недели, после десяти дней у кого-то, после двух недель, происходит такой момент, когда организм долгое время не просит еды, то есть чувство голода долгое время не возникает. И у организма происходит это голодание, но оно не интервальное, оно не специально, оно происходит естественно физиологически. То есть у каждого человека время от времени есть такой период, когда, это, когда организм не хочет есть. Вот если его не кормить насильно, он попросит еду, он скажет Я голоден тогда, когда это будет ему необходимо. Вот поэтому. Сказать, что у нас есть дефицит калорий в матрице стройности нет. У меня лично дефицит калорий нет. Но такие случаи не у всех тоже сразу хочу сказать, что это не со всеми происходит. Но с большинством такое происходит, да. Когда вдруг человек просыпается и понимает, что все настолько хорошо, а защиты в организме и запасов в организме. На несколько недель, а то и месяцев, что можно денек и не поесть. А то и два, а то и три. То есть вот эти вот голодания, у кого день, у кого два, у кого три, случаются естественным образом и в совершенно непредсказуемое время. А вот так. И к этому надо быть психологически готовым тоже. Так, 60 лет рост 168, вес 74, бабушка-булочка. Если не покушу в 13.00, начинается тремор до обмороков. С собой всегда вода и термосок». Это тоже психология. Возможно, нет. Возможно, у вас это ваша физиологическая реакция организма. Возможно, вашему организму так нужно. Если вы наблюдаетесь у врача, то может быть, у вас падает уровень сахара в крови к этому времени, это нормально. Но тут вопрос только в том, сколько вы съедите. Понимаете? Так что так, что так лишний вес от лишней дым. Там еще будет очень интересный вопрос, я еще на него с удовольствием отвечу. Можно ли похудеть, не включая в жизнь активный спорт и силовые тренировки, а только можно много ходьбы? Можно, и я вам скажу, что можно даже и без ходьбы похудеть. Другое дело, что спорт, конечно, поможет держать тело в тонусе, то есть выглядеть, мышцы будут подтянутыми. И ходьба в том числе, особенно ходьба со скандинавскими палками, там работают, включаются много групп мышц, и поэтому это, безусловно, помогает в «Матрице стройности» занятия спортом не предусматриваются. Вот. И да, похудеть можно. Другое дело, что со спортом это происходит лучше и приятнее. Но я, как человек, который спорт не любит, я только последнее время занимаюсь, можно сказать, что не ну, то, чтобы активно, но регулярно я занимаюсь спортом. Я занимаюсь аэробикой. Это моя любовь. Вот. Но э, спорт не является обязательным условием. Похудела я изначально без спорта совершенно. Ну, и все те, кто проходят нашу матрицу стройности. У нас, кстати, есть матрица стройности спорт, в которой еще проводят дополнительные лекции спортивный психолог, и там наш спортивный психолог Юля помогает. Э, Внедрить спорт в вашу жизнь именно с психологической точки зрения. Так. Хочется понять следующий вопрос интересный. Почему диета и спорт дают обратный результат? Вес и объем растет. В итоге все бросаю. Мне тоже интересно, может быть, нужно задать вопрос. Юлии нашей, именно по поводу спорта. Потому что разные же бывают нагрузки. Бывают нагрузки, которые направлены на набор мышечной массы. Может быть, вы что-то делаете как-то каким-то не, каким не таким спортом. Но я ж, я ж не знаю да, подробностей, поэтому я тут не могу ничего сказать. А возможно, это ваша тоже психосоматическая реакция организма. Приходите на матрицу строительности, приходите даже, знаете, вот... Даже когда вы придете на первых три бесплатных эфира, вы уже в очень многих вещах разберетесь. И у меня есть такие слушатели, которые после трех бесплатных эфиров получают прекрасные результаты. И только этих трех эфиров им хватает для того, чтобы начать худеть, продолжать худеть и так далее. Так, у меня даже был такой уникальный интересный случай, когда я проводила этот тренинг только очно в Одессе. К нам приходила женщина, ей было больше 70 лет, 76, что-то, по так. И она у нас только одно занятие было бесплатное. она приходила несколько раз на первое бесплатное занятие, она получила прекрасные результаты. Ну, на платно она не хотела идти, она бесплатная, мы дружили с ней довольно продолжительное время. Так, следующий вопрос тоже интересный. Можно ли с помощью психологии избавиться от живота фартука, появившегося вследствие кесаревого сечения? Слушайте, вот знаете, такой вопрос: вот: ответ можно дать двоякий. И да, и нет. Если вы помните, был в 90 ый год, был пик. Известностью Натолия Кашпировского, если вы это помните, я это помню, я как раз была беременная в это время. И он проводил сеансы групповые, и вот при помощи этих сеансов у людей рассасывались швы, седина пропадала, появлялась пигментация, исчезали болезни. В общем, очень многие вещи. Но это была гипнотерапия, да, то есть, это не просто психология. А, там был именно массовый гипноз такой. То есть швы рассасываются. Если мы говорим о кесарево сечении, то это коллоидный шрам, коллоидное тело, которое прикрепилось к стенке живота и просто при помощи самовнушения, например, или даже там работы с самим собой. Ну, я не могу сказать, что «да, я могу вам помочь убрать живот-фартук при помощи своей «Матрицы стройности». Я не буду врать, я не занимаюсь такими вещами». Но такое было <с if you are> у Кашпировского. Поэтому, знаете, психика человеческая, она очень непредсказуемая вещь. Вот. Но если это было физическое вмешательство, если это физический шов, который просто чисто физически мешает уйти жиру из одного места или равномерно распределиться, то нет. Ну вот как-то так. В чем психосоматика у нехудеющих? Едим больше, чем нужно. А вот причина, почему человек ест больше, чем нужно, у каждого своя. понимаете? То есть нельзя сказать однозначно, что у всех... Одна и та же причина, или там десяток причин одинаковых. У каждого человека своя причина. Начинаю худеть, но перед самым финишем что-то заставляет повернуть меня обратно, и я стремительно набираю вес, как будто боюсь, что мое желание сбудется. Но вот почему. Вот это отличный вопрос, очень интересный. Да, возможно, есть страх, что вы получите то, зачем вы туда идете. То есть что-то страшное есть, и с этими страхами можно и нужно поработать, и в «Матрице стройности» вы получите этот способ. Так, следующий ну, вопрос. «Прошла марафон, был результат, но после набрала назад килограммы. Почему? Что не так?» ну, Вопрос, ответ очень простой. Вернулись к прежнему образу жизни. Вы же знаете причины, да, и как с этим работать. У вас есть упражнения, можете повторить. Все эфиры остаются. Вы можете полностью пройти заново марафон. Разберитесь с причиной, почему вам захотелось вести вот этот вот другой образ жизни, вернуться к прежнему образу жизни. Есть же какая-то причина? Так. Смотрела ролик, где вы рассказывали о марафоне стройности с Оксаной. Точно буду участвовать, как только разберусь с делами. Да, марафон матрицу стройности ведет Оксана Алёшина. Это тренер нашего марафона. Какие-то вещи я рассказываю. Ну, в большинстве основной марафон ведет Оксана. Очень талантливый тренер и психолог, который занимается исключительно Матрицей стройности. Так, следующий вопрос. Доброго времени, Аня и участники. Где-то во мне сидит кто-то тот, кто мешает обрести форму и остаться такой, как хочется. Сбрасываю и снова набираю. Однажды был очень хороший результат. Держался больше года, а потом снова все вернулось еще сверху. Почему? Что не так? Надеюсь, смогу понять. Хороший вопрос я уже в какой-то степени на него ответила. Если вы чем-то конкретным занимались, если вы внедрили в свою жизнь какой-то определенный образ, то есть у вас было питание, у вас было движение у вас, ну, вот у вас что-то было, то есть вы каким-то же способом сбрасывали, да? однажды был очень хороший результат. А потом все вернулось и еще сверху. Вы стали больше есть, чем вам нужно. Скорее всего, вы стали меньше двигаться. То есть вот было усилие, которое вы прилагали. А как только вы расслабились, естественно, все вернулось. Естественно, будет сверху, потому что ну, это в процессе продолжительности это приходит естественным образом. Да? То есть если продолжать совершать одни и те же действия, я еще... Люблю повторять, то глупо ожидать, получить другой результат. Если вы хотите получить другой результат, то начните совершать другие действия. Ну вот, как-то так. Это, кстати, касается и вот любителей сидеть на диетах. Если вы все время сидели на диете, и вы получали какой-то временный результат, то вы к какому-то определенному моменту уже должны понимать что диеты дают временный результат. И на какую бы новую диету вы ни сели, вы все равно получите временный результат, повторюсь, в очередной раз, если вы не будете придерживаться этого образа жизни всегда, просто всегда. Вот. Поэтому, если вы хотите получить уже другой результат, действительно окончательный, разберитесь с вот этим вот местом. Вот еще раз повторюсь. Разберитесь со своим отношением с едой, отношением к еде, и уже после того, как вы уже именно с вот этим, с вот этой потребностью есть физиологически, тогда вы получите устойчивый результат, и тогда вы сможете выбирать диету, если она вам действительно будет необходима. Давайте про диеты немножко. Если вы отдаете себе отчет, что вам диету вы можете ее держать неделю, две, три месяца, даже полтора месяца, но потом в любом случае будет новый год или будут гости или еще какие-то события. вы увидите булку и вы не сможете перед нею стоять, значит выберите такую диету, в которой эта булка включена. выберите такую диету, в которой включены ваши конфеты, включена ваша еда после шести, включено это все вместе в совокупности. Пельмени и вареники. Это диета, это матрица стройности. На матрице стройности можно все. Я помню, я когда вот, мой вот этот вот процесс похудения, когда заметно уже было видно на работе, я тогда работала в офисе, и заметно было уже мой процесс похудения. И, естественно, сотрудники начали заглядывать в мою тарелку, что же я ем. И когда я приходила на работу с варениками, с картошкой в <с> садочке. Это вызывало множество вопросов. Ну, вот так. Вот так это работает. Так, могу не есть целый день и с удовольствием есть вечером. Сама я сова. Связано ли поедание вечером с тем, что я сова или это оправдание? Ну, слушайте, у каждого свой биологический ритм. И если вы хотите есть вечером, ешьте вечером. На матрице может. Так, я не могу себя сдержать. Чтобы не поесть перед сном. Я ем и ложусь спать, при этом получаю огромное удовольствие. Как быть, ешьте. Все имеет значение абсолютно все. Естественно, легче будет похудеть, если вы есть не будете перед сном, но если вы поедите тем способом, который у нас на матрице, сколько хочу тогда, когда хочу и то, что хочу, все у вас будет хорошо. Можно ли с помощью четырех-пяти предложений объяснить суть психологии похудения? Я думаю, что я ответила уже на этот вопрос. Похудение годовалый и малыш, реально, когда ни на что нет времени и сил. Ну, конечно, да, у нас худеет во время беременности и во время грудного вскармливания, а на то, чтобы худеть на матрице стройности, не нужны дополнительное время, не нужны дополнительные силы, то есть вам ничего не нужно будет менять мы исходим из вашего режима жизни. Я еще знаете, мне часто поступает такой вопрос или существует такое мнение. вот я сейчас уйду в отпуск и я приду тогда на вашу матрицу стройности и во время отпуска я прямо вот буду все соблюдать и я точно похудею. Вот это очень ошибочное и распространенное заблуждение или вот, Скоро Пасха, например, или там Новый год, да, нет смысла сейчас идти на программу, потому что я на праздник все равно поправлюсь, я приду к вам там, после Рождества или после Пасхи, например. Вот я за то, чтобы проходить эту матрицу стройности, как говорится, в военных условиях. Когда вы вплетаете это отношение к еде, разбираетесь. Со своим отношением с едой именно во время вашего естественного образа жизни вам тогда будет легче раз в 10. Вот так. Следующий вопрос. Так. Анечка, дорогая любимая, читаю комментарии, понимаю, что эти же самые вопросы волновали меня когда-то. Они были такими важными и больными, а сейчас как-то сами собой чудесные простые инструменты встроились в мою жизнь и расправили крылья. По капле просочились в меня и стали моей натурой. Только сейчас осознаю, какой объем работы был проделан и какой путь пройден. А сколько еще идти, ух! Искренне, глубоко и нежно благодарю за то, чем ты с нами делишься. Это бесценный дар, а девочкам который топчется на пороге, не смело пожелаю, сделайте этот шаг. Он того стоит, и путь к себе прекрасен. Ирина Аскирова, спасибо большое, мне очень приятно, и это очень важно. Действительно, знаете, это так кажется так просто. Я когда раскуси, вот я считаю, что я открыла философский камень похудения. Ну, вот правда, ни больше, ни меньше. И это очень простые вещи на самом деле. И я, когда похудела, я похудела на 22 килограмма. Я шла по улице, я видела людей с лишним весом. Мне хотелось их хватать за руки и кричать «похудеть – это так легко! Это так просто на самом деле! Вы просто себе не представляете! Мне хотелось всех тянуть <свёздок> в свою эту секту». Но это понимаешь вот потом. То есть, когда ты стоишь перед этим, когда ты еще не знаешь, как сделать этот первый шаг, кажется, что это ну, какие-то что-то ну непонятное, ну как это ешь, торт и худеешь, как это ешь вареники с картошкой, худеешь. Вот так. Это просто. Но это тогда, когда ты оглядываешься назад. Так, не могу долго держаться на правильном питании, постоянно срываюсь, сколько бы ни начинала. Не могу без сладкого. Каждый раз думаю, что с понедельника начну, но все напрасно, быстро бросаю. Вот это та самая история, когда человек осознает, что ему сладкое, ну вот не может он без сладкого жить. И со сладким тоже можно оставаться в стройном весе. Но нужно просто четко отдавать себе отчет в том, когда в этом есть действительно необходимость. И все становится на свои места при правильном понимании себя. То Вот еще один очень интересный вопрос. Как перестать чувствовать голод и съедать все в ситуации недостатка денег? Если деньги в достатке, то с питанием все в порядке. Один из феноменов «Матрицы стройности» — люди во время «Матрицы» и после «Матрицы» начинают тратить на еду в разы меньше денег. В разы! У меня даже был один очень уникальный случай, когда мне одна Наша слушательница подарила серебряную монету сувенирную со словами: что Аня, ты мне столько сэкономила денег на еде. То есть, кроме того, что сам марафон окупается, да, ты мне еще и сэкономила кучу денег, потому что у меня теперь ну, просто меньше в разы еды в холодильнике. Поэтому, то есть, если вопрос заключается в том, что вам не хватает денег найдут, то этот марафон просто показан. Потому что ну, просто происходит переосознание ценностей, продуктов, питания и так далее. Вот. А перестать чувствовать это не чувство голода, это включается вот это вот осознание организма, что может все исчезнуть, и нужно поесть про запас. То есть это нормальный психологический механизм накопительства. Да? и Поэтому это прям тоже нужно разобраться именно с причиной, почему вы едите больше. Это довольно просто. Так, следующий вопрос. Добрый день, Аня. Сделай матрицу здорового дыхания. Курить вроде бросила, и самочувствие лучшее лицо, но начала есть все подряд. Компенсация происходит, когда вы начинаете есть вместо того, чтобы покурить. Для того, чтобы вам было комфортно, приходите на матрицу стройности. Очень многие люди бросают курить во время матрицы стройности. Я не говорю, не гарантирую, я не занимаюсь именно тем, чтобы человек бросил курить, но... Факт остается в том, что многие люди бросают курить. Мне пришел комментарий из Фейсбука, я хочу его прочесть. Анечка, ты в истине, каждое слово в яблочко, сколько работы твоей в этом, что творишь в своем просторе. Я по-украински прочту, потому что на украинском языке. Анечка, ты в истине, каждое слово в яблочко. «Скильки прати твоей в тому, что ты творишь своему пространству. Дякую. Ивана, спасибо тебе большое. Дякую. Так. Следующий вопрос. У нас осталось три минуты. Я отвечу. Ну, я все равно на большинство вопросов ответила. И я отвечу на столько, сколько смогу. «Такой вопрос. Питаясь согласно правилам матрицы стройности, отмечаются ли дефицитные состояния, дефицит витаминов, микроэлементов, белка, например, или, наоборот, коррекция этих состояний, если, конечно, кто-то изучал такую статистику. Но очень это интересно. Смотрю на вас, выглядите великолепно на фото, явно с нутритивным статусом все в порядке». Спасибо! Тоже классный вопрос. Я регулярно делаю чекап Своего организма я проверяю состояние своих микроэлементов в организме. Бывает, когда я пью витамины, бывает, когда я их не пью, но это все каким-то ситуативным, тоже интуитивным образом происходит. Не изучали, но если вы чувствуете, испытываете какое-то плохое самочувствие, конечно же, будет здорово, если люди будут это проверять. Очень интересная, кстати, вещь, и я думаю, что можно даже защитить кандидатскую диссертацию по этому поводу, если кто-то этим захочет заняться. Спасибо вам большое за вопрос! Вот. Я думаю, что это действительно очень интересно. но С моей точки зрения организм просит то, что ему необходимо, потому что вот даже, судя по мне, я могу месяцами есть один и тот же продукт, пока не наемся. Было в моей жизни период, когда я Ела тунца просто каждый день. Ну вот я его так хотела, что прямо не могла спокойно думать даже о нем. У меня каждый день в меню был пунец всеми правдами и неправдами. Прошло какое-то время, может быть, полгода, и я несколько лет уже даже не смотрю в его сторону. Это касается многих продуктов. То хочется одного, то хочется другого. «Матрица стройности» построена таким образом, что человек употребляет то, что ему хочется. У нас осталось 24 секунды и 23. Я благодарю вас всех за внимание. Я благодарю вас за ваши прекрасные вопросы. До скорых встреч! Подписывайтесь на меня, кто еще не подписался. Приходите на «Матрицу стройности» на бесплатные занятия. Всего вам хорошего! Пока!